Всем привет! Когда ты купил новую лодку и тебе не терпится ее пробовать? 99% людей никогда бы не уронили свой телефон в канализацию, едя на погрузчики, но всегда остается именно тот 1%. Когда ты сидишь на диете уже несколько часов и не можешь устоять перед соблазном. Я думал, что такое можно увидеть только в мультфильмах про Тома и Джерри. Похоже, что рыбы запомнят этого парня как своего спасителя. Я надеюсь, что этот парень посмотрит это видео и узнает, в чем кроется мистика. Никогда не стоит играть в прятки с сыном, если тебе есть что прятать от своей жены. А вот как выглядит искренняя благодарность. Пожалуйста подождите минутку, кажется у нас возникли какие-то неполадки с камерой наблюдения, сейчас этот парень нам поможет и мы продолжим дальше. Похоже, что эта мышка придумала самый быстрый и эффективный способ познакомиться с девушкой. Сильно не пугайтесь, если вы увидите, что все дорожные знаки куда-то исчезли в один момент, Они просто решили отправиться в дальнее плавание. Похоже, это была бы самая лучшая реклама этих куриных крылышек. Представь, что ты только что изобрел первую небьющуюся в мире тарелку и дал протестировать ее своему другу. Интересно, как этому приятелю удалось перепутать свою машину, ведь они даже разного цвета. Похоже, этот шлагбаум пересмотрел Вастелина колец и решил стать гендельфом. Если карма уже начала действовать, то никакими способами не получится оттянуть неизбежные. Похоже, это было плохой идеей делать навесной бассейн. И вот почему. Эта коза явно знает, как правильно заметать следы с места преступления. Похоже, что этот приятель готовился к такому моменту всю свою жизнь. Вот что называется экспресс-подачей. Похоже, что маркетинговые компании зашли уже слишком далеко с рекламой Венома. Даже у пылесоса могут не выдержать нервы от постоянной рутинной работы. Похоже, что эта тарелка супа несет в себе нотки разочарования. Каждый знает, почему эта BMW не тонет и даже ее хозяин. Реакция этой бабули просто бесценна.